Всем привет, друзья, меня зовут Максим, вы на канале Шампунчи games И сегодня мы с вами поговорим о том, как настроить Банджакоит на сервер. Но ну, для начала я вам хочу показать, как заходить на наш сервер. Для начала вот наш вот сервер. Он, он вообще-то всегда, если кто не знал, он всегда работает. Сначала мы заходим. Мы появляемся на данном месте. Сначала нам нужно либо, ну, либо авторизироваться, либо залогиниться. Ну, зарегистрироваться, либо авторизироваться. Появляемся мы на таком прикольном месте. У меня сейчас есть такой вот пароль тут. И как вы видите. Хей, hey, там пишет вашник, ним, хей, hey, шампуньчик. Приветствуем тебя на анархии с донатами. Да, ребята, вы все правильно поняли. Сейчас это другой сервер. Кто еще просто не понял. Это другой сервер, да, вот это потом будет... Ну, сейчас. Вот эти вот, они будут потом исправлены. Ну, когда вы зайдете, короче, уже все будет исправлено. Все будет чики-пуки да, пока что урон, конечно, получается. Сейчас пвпхаться тут можно. Хоть всякие, не, не знаю, что угодно делать. Сразу же, ребята, вам я говорю, то что команда хаб не работает. Поэтому сюда вы тапнуться никак не сможете. Теперь мы прописываем гейм. Вот у нас тут есть менюшка. Потом, конечно же, потом у нас будет много тут грифов. Но, ну, когда-нибудь, надеюсь. может выйти просто отсюда. Нажимаем на гриф 1 и мы телепортируемся на спавн. Вот, если кто не знает, вот наш сайт. Даже я знаю то, что очень много кто не знает этого. У нас есть, ребята, у нас точнее открылся свой собственный сайт shop.joumc.trademc.org это наш сайт ребята поэтому заходите покупайте там есть донаты есть даже очень ой так это мой канал ребята очень хотел вас поблагодарить за 61 подписчиков и вы так вот активничайте и самое главное вообще так это вообще другое Во-первых, ребята, смотрите всегда в сообщество. Тут много всякого интересного выходит. Теперь я просто зайду на, на творческую студию. Во-первых, я как только сюда зашел, я так обрадовался. Три тысячи просмотров, ребята. Мне интересно, сейчас уже может быть даже и четыре Потому что вы эти просмотры вообще я так офигеваю вот так быстро их набираете о канале нет 3400 3000 просмотров 50 часов э -э, просмотра вот и сюда на монтизацию захожу ну конечно тут 4000 за год надо набрать, но мы этого конечно за один год не наберем но ребята я вот сюда вот зашел и просто так офигел. Как же много, во-первых, комментариев с начала ролика. А во-вторых, это просто, это все помощные. Кстати, КритопРВ. Отвечаю. То, что я-то так согласен. но У нас есть теперь же, теперь же вот этот сайт 3dmc на 3dmc у нас э, есть наш сайт и смотри сейчас вот я покажу спасибо кстати кто заплатил сюда мои магазины это вообще там не важно что я делал вот смотри заходишь сюда у нас тут онлайн версия сервера ip кстати да все уже показываю ребята вам ip и смотри смотришь во-первых тут правила сервера есть тут состав проекта пока что только такой маленький ты потом туда попадешь и заявки заявки на должность helper больше там не будет там будет зато повышение а повышение очень быстро вы помните вот данного человека? А я вам его напомню. Да, конечно, я хотела вам показать бренджакод. Ну ладно. Этот человек, он зашел ну, достаточно давно. Мы поводаем сюда, чтобы посмотреть. Сейчас тут нет. Ой, да вообще, это такое начало. Так, хаб это уже... Ну, это тут я просто один был. Короче, ребята, я вам хотел объяснить, то, что данный человек, а точнее Тимур... Он зашел очень, ну, как-то недавно, и очень быстро он, конечно же, он стал хелпером, потому что он, он как первый поистине хороший игрок, и потом у него были повышения, он становился ст-хелпером, он становился модером, он становился, ну, и в конце он стал модером плюс, ст-модером плюс. А, что вот это значит? Просто модер ну вот, допустим, просто ST модер. Это просто обычный модер. А модер плюс это у которого, есть доверие и так далее. Кстати, ребята, напишите в комментариях хотите вы ролик по Казгол. Я вам как раз это покажу. То конечно же с людьми я там не буду играть, потому что там много матов будет. Не от меня, а от других. Ну от меня может быть тоже будет. Ну так-то. Теперь самое главное. Bonji-код. Во-первых, если я найду, то я вам скину даже я сейчас. Я сейчас специально для вас буду искать. Так, подождите -ка. Как.. У меня столько много всякого. Как? Так, как настроить. Банжикод. Да, да, да, да, да, вот она, вот она Официальный кстати, этот. Официальный человек. Нет, или не вот это. Ой, вообще-то какой-то плюс. Ну, Ноут плюс плюс, конечно, шар, это еще. Так, Где вот это было? Не-не-не, не то, не то. Я просто не помню, где я это... Вроде вот тут. Во-во-во-во-во. Просто, ребята, я вспомнил. Просто вводим... Дженкис. Банджикорд. Вот, вот это все вот скачивайте, ребята, устанавливайте на свой сервер. Это, ой, это у нас будет в описании. Я сейчас к себе как раз еще заметки добавлю. Нет, если что, если если если да, блин. Если кто не знает, у меня тут на втором экране просто заметки. Так обратно. Так. Ну или можете просто ввести бон... Джинкис Банджекорт. Потом, ребята, мы заходим в конфиг. Если вы хотите, можете настроить там так подождите, где это было? Вот МО д можете настроить если вы хотите. Вот у меня это все настроено. Так, вот эти IP мне вам бы не полить, ладно? Ладно, я их сейчас просто сейчас будет тут все черное. Я что-то просто сохранять не буду. Вот. Просто, ребята, делайте, у вас будет лобби, сюда адрес вашего типа хаба. Вот у меня, смотрите, я объясняю в двух ситуациях. Если у вас только два сервера, это вот как у меня было, основной мой сервер и сервер банджикорд. Ребята, вот этот IP я вам показывать никогда не буду, потому что, потому что будет только вот этот доменный. Ребята, получается, сюда вводите свой IP либо хаба, либо просто сервера, если у вас нету второго сервера еще одного. А так, по, этот, по идеале, вам надо ввести IP адрес хаба. Просто вводите IP-адрес хаба. Тут я уже не буду, это просто сообщение вот это. И, ребята, сюда вот вы вводите, вот скопируйте просто вот это. Да, вот копируем. И где-нибудь, вот тут вот так вот так. просто А, и вставляем. Потом меняем имя, там, какой-нибудь, не знаю, тот же самый Джинкис. Это просто должен быть мир, на который будут телепортироваться игроки. И, ребята, теперь я вам покажу очень важное, то, как же я сделал, вот этот тут вот я сейчас сервер лобби, как я сделал вот этот вот меню. Во-первых, вы должны скачать на свой хаб именно только хаб сервер. Вы должны скачать плагин chest comments Именно вот этот вот. Ну, если. Ну смотря, какая у вас версия. Если у вас 1.13, вот этот надо. Если у вас. Ну, это тоже для 1.13 подойдет. Лучше вот это скачать. Теперь релот, э, конечно, делаем, либо рестарт. Chest Comments открываем. Открываем меню и открываем example. Вот у меня уже тут все настроено. Теперь вам показываю. Вот тут меню settings. Это можем закрыть, если вы хотите. Имя. Это имя, вот, которое отображается вот тут. У меня тут сервера. Как вы видите, вот тут тоже сервера. Теперь я вам сейчас вот быстренько просто сейчас покажу я оставлю ссылку в описании на вот такой вот даем и вот, убрать да, сайт, на вот такой вот сайт тут все цвета и еще вот всякие вот резать цвет по умолчанию цвет по умолчанию это я вам не буду уже объяснять так вот да. Uh, comments это которую какую вы команду прописываете. В моем случае это команда game. Вот, вы прописали. Теперь у вас там будет очень очень очень очень очень очень и очень много всяких штучек. Вы должны оставить spawn команд и close withholds actions. Я не знаю, как это правильно произносится. Теперь вот сюда вот. Вы вписываете, даже вот так вот поставлю. Вы вписываете, ну, на русском все перевод, какой вам должен быть. Вот, типа, вот, выйти. Мне этот выход с меню там не показывается. Вот это вот лог. Теперь, spawn command. Как это назвать? Материал. Это материал, который вам нужен. Ребята, чтобы узнать... Какой вот ID предмета? Вот у меня сейчас под, показывается. Я сейчас, сейчас вспомним. Так, очистить чат. Да. О, вообще, прикольно. Не в сетянках. подсказки Вот. F3H. Вот смотрите, вот у вас по логике должно вот так показываться. Я не знаю, они могут быть включены, могут нет. Так, делайте F3H. И у вас показывается вот это вот. Этот вот ID у вас должен быть только без вот этого Minecraft. Без него его просто не вписывайте. Вот у меня тут верстак это крафтинг table Теперь position. Сейчас это надо вот хорошо прямо объяснить вам. Смотрите, у вас поначалу там будет кстати. Это вот ровс, если что, это обозначает, сколько строк. Вот у меня тут две строки. Вот два. авторы фреш это вообще лучше не трогать. Так. Теперь вот это вот: Position X. X это ой. Это какая клетка у вас по на по счету? Типа, у меня вот раз, два, три, четыре, пять. Вот. И тут 5 стоит. Потом, какая она по клетку, ну, клетка по счету вот эта. Вот, один, два, у меня один. Потом, лор. Лор, это то, что отображается, вот видите, там написано гриф один, и внизу там это единственный гриф. Э -э да. И вот это вот гриф один, это name. И actions ребята чтобы телепортироваться между вот если вы хотите э, если у вас хаб это просто мир как у меня было раньше там на атернасе и везде ну и тут тоже было э, тогда вы сюда ставите тогда если у вас мультиверс то мультиверс ну типа мвтп и, и название мира это типа должно выглядеть примерно вот так мвтп и название мира у меня это отдельный сервер. Если вы все правильно сделали с банджикордом, то у вас тогда должна быть команда. Ну, она и так должна быть, если вы вообще зашли через банджикорд обязательно. Сервер и выбирайте. Лобби-гейм, лобби-гейм. Что хотите выбирать? Ну и вот. Вот я вам, получается, показал как настроить и то и другое и все и поблагодарил вас это было достаточно мне тяжело настроить потому что я хотел через npc это сделать но вот даже сейчас вот я с вами ребята сделаю это через npc походу надеюсь потому что у меня почему-то раньше npc почему-то не работали я не знаю, с чем это связано. Но NPC у меня не работали. Ну, типа, да, их создать можно. ZNPCs. Вот такой вот, даемый. ZNPCs. Вот такой вот плагин. Теперь получается ZNPCs. Ну, просто Enter, там вот у вас все это будет. ZNPCs Create. какой ID? У меня один. И какой вот типа вид. Есть плеер, можете свинья, это пик. Name. Это у нас просто какое имя было? Ну, просто вот Г. А, От 3 до 16 букв. ГФГ. Теперь мы пишем так. У нас есть вот это. Zen Action, ой, да, action, ад, ой, я ад. И, ребята, чтобы вот понять, как это все работает, просто вот это пример тут, когда вы наводитесь. Вот action, от NPC ID один у нас, сервер. А, так по логике, ё-моё, как же я тупил, game. Как же сильно топил. Ладно, допустим. Мы уже сделали через меню, это намного лучше. Но я лучше сделаю не сервер, а я лучше сделаю CMD. Кстати, как я это подожду? Ладно. CMD. И такая гейм. Не это бесит, Ладно. Сейчас залогинемся. Конечно, у меня будет другой потом пароль. Так, теперь Зен PCS delet 1. Конечно, это... Нет, это не очень неудобно, что я вот так вот стукаюсь, а не сейчас не стукнулся так ладно тогда это все мы убираем и ребята сейчас я вам показываю прям вот это сейчас серьезно самая важная вещь везде вот форсинг майнкрафт обязательно ребята мы заходим в конфиг и обязательно проматываем на вниз онлайн мод всегда должен быть False он должен быть везде Ос ну, ну даже не везде ну везде точнее motd это то что отображается там я не буду это показывать ip это не надо лучше и тогда я сейчас в хабе захожу в конфиг и game Twitch, да на Bugurie diffusful. Difficulti... Spawn Mod Sex. У меня из-за того, что это Hub, false. Это нет. PvP False, Level Type. Снупер. Что такое Снупер? Так, это там не надо закрыть, это надо закрыть. Это тоже надо закрыть, это я оставлю. Так, переводчик, снупер Шпион. Нам ну, не нужен шпион, ну ладно, пускай. Level type, enable block. Max players 10, поэтому в хабе может, ну хотя ладно, 20. Максимум человек в хабе это 20. Так, тут еще даже конфига нет. Level Name World, Hall of Live False, Pawnimo False, Whitelist False, Генерация Toast. Но в принципе получается. Всегда. Э, всегда если у вас вот тоже вот 3dmc просто 3 вводите и все если у вас 3dmc у меня интересно получится сейчас нет не получится если у вас тоже 3 mc то ну, пока что я вам не буду это говорить короче ребята я так усталый такой усталый поэтому лучше посмотрите просто на ютубе но ребята а рекон вот этот рекон обязательно должен быть сайт друг если у вас 3 d Так. Ну, получается, все. Всем спасибо за просмотр. У меня вот такой вот красивый скинчик. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока.